Итак, доброе время суток, друзья! У микрофона Андрей Бутин. Ребята, давайте сначала проверим звук, как меня слышно. Давайте в чат поставим по десятибальной шкале от 1 до 10, как меня слышно. D1 плохо, 10 отлично. Ребята, если вдруг у кого-то что-то не слышно, перезагрузите страницу. Или зайдите с другого браузера. Тогда проблема ваша просто решена. Отлично, вижу, слышно. Отлично. Знаете, у нас сегодня будет очень интересная с вами работа. Где вы узнаете самый короткий путь красивой и здоровой кожи. Почему вдруг такая амбициозная тема? Да потому что те, кто уже знаком с нашей линией продуктов, Знает, какие возможности есть у линии Алоэ Вера. Возможность сохранения здоровья, красоты. Причем не только внешней, но и внутренней. Поскольку компания Алоэ представляет не только косметические средства, в составе которой входит основная доля, а эта доля приходится на гель Алоэ Вера, в той или иной пропорции, то есть концентрации, то есть в процентном отношении. Если кто-то из вас еще не попробовал ваши прекрасные продукты, побудьте с нами до конца, и в конце нашей встречи вы узнаете, как абсолютно бесплатно попробовать наши продукты на основе алоэ вера, о котором мы с вами будем сегодня здесь говорить у себя дома, в домашних обстановке. Немного, давайте немного коротко об компании. Компания LR это один из самых успешных компаний прямых продаж в Европе. Что такое LR? Это 30 лет на рынке. Более 300 тысяч потребителей в 32 странах мира. И очень важно, эта компания имеет собственное производство своей продукции именно в Германии. И только в Германии. У компании уже огромный опыт работы, э, это самая широкая линейка косметической продукции, уходовой косметической продукции. Недаром она позиционируется как линия по уходу с головы до ног. Где вы всегда сможете найти в этой линейке продуктов для себя, средства для решения любых своих специфических проблем. Средства для ежедневного ухода. Для женщин, для мужчин, для детей и так далее. Возраст не имеет значения, нет ограничения по возрасту. С различными проблемами и без проблем. Линейка очень широкая. В этом отношении, конечно же, компания LR с многолетним опытом более 30 лет является в некоторых странах Европы лидером в области среди косметических компаний. И, конечно, это лидерство отчасти благодаря в наличии, в наличии в портфеле компании LR такой уникальной линейки, как алоэ вера. Все средства, используемые алоэ вера, официальные продукты. Есть такой научный международный комитет по алоэ вера. Этот орган жестко стандартизирует весь процесс переработки. От готовой продукции, выращенной на поле, до Полностью изготовления и упаковки всей продукции алоэ вера. Это контроль качества. И конечно же алоэ вера как источник, кладец, просто энергетически активных ингредиентов, компонентов, которые великолепно на 100% усваиваются нашим организмом. И конечно это процесс, который, знаете друзья, процесс производства. И не каждый производитель относится к этому процессу добросовестно, так серьезно. И потому, и контролируется этим органом, международным таким институтом по алоэ. Этот институт занимается только теми производителями, которые э, выпускают продукцию на основе алоэ вера. Он контролирует от выращивания до продажи готового продукта. Также наши продукты имеют, э, имеют также наши украинские украинскую сертификацию качества. Также у нас есть авторские исследования, которые подтверждены уникальности нашего продукта и их высокую эффективность. Ну, Но почему вдруг такое название? Во-первых, оно созвучное, знаете, алоэ виа, алоэ вера. вио в переводе с латинского это путь. И нисколько ни полюбилась эта линейка у многих кто уже использует для всего тела и для всех возрастов в чем же заключается успех этой линейки продуктов на протяжении долгих лет почему ее так любят почему к ней возвращаются почему она уже с первого применения дает ощутимый результат ну, конечно, это высокое содержание геля алоэ вера. Знаете, мы с вами как потребители можем взять баночку и почитать состав любого продукта. Нам всегда интересно состав продукта. Если мы возьмем состав любого косметического средства, и так как правило в косметических средствах в самом начале это будет вода. Это база, на которую как на пирамидку нанизываются различные ингредиенты. Балластные, активные, неактивные, консерванты, эмульгаторы и так далее. Так вот, в наших продуктах алоэ вера стоит на первом месте. Это говорит о том, что база каждого средства, косметического продукта, именно алоэ вера. А мы сегодня будем говорить именно о косметических средствах. О косметических средствах, На каждый день, и самого большого количества это количество содержащего геля алоэ вера, именно геля, взятого из растения растения алоэ. В чем же особенность этого геля? Этой плоти из листья алоя. Во-первых, быстрее проникает вглубь клеток, в-третьих, четыре раза быстрее воды. И при этом не только проникает и приводя с собой активные, полезные ингредиенты. Но также он выводит токсины, шлаки из наших клеток. Ведь когда клетки живые, они дышат. Они питаются. И поэтому алоэ вера помогает нам изнутри очистить нашу кожу. Еще от тех токсинов, также и шлаков чтобы клетки смогли взаимодействовать между собой. Очень хорошо гель алоэ вера взаимодействует с различными биоэкстрактами и комбинация, которая предлагает в некоторых средствах косметических. Это запатентованная формула, которая отвечает всем потребностям кожи специфическими проблемами, которые нужно минимизировать, такие как сухость. Покраснение, краснота. Во-первых, наши средства не перегружает иммунную систему. И это очень важно. Она просто помогает ей. Не содержит парабенов и минеральных масел. Которые просто, просто забивают нашу кожу. И не позволяют ей дышать. Ну и конечно, это поврежденные качества каждого продукта. Что каждое средство имеет именно ту Полезную концентрацию алоэ вера, которая помогает действительно работать и решать ту или иную вашу проблему. Ну что, ребята, как вам интересно, давайте поставьте в чат циферку 5. Или много 5, если вам интересно, что я хоть не сам собой разговариваю. Отлично. Есть у нас еще живые люди. Отлично. Ну, поехали дальше. Уникальность алоэ ве в том, что нет ограничений. Продукт для всех, всех возрастов. В каждой линеечке продукта Алоэ Ве, для женщин, для мужчин, для детей. Высшее ожидание от продукта. Просто мы не только получаем средства, способствующие через клетки нашей кожи, проводить за собой активные ингредиенты и витамины. Это такие витамины А, витамины К. Группы В, которые получают наши клетки э, Витамины группы b 2 и b 6 b 3 b 9 и, и так далее. То есть это червящайший просто спектр продуктов. И их практически около 100. Все возможные биологически активные вещества, которые и определяют уникальность и целебность свойства растения, которые включают в продукцию когда и для волос, и для тела, и для детей, и для, есть солнечная линия. Существует множество продуктов с алоэ вера. И только продукты ЛР, алоя вер, это единство в своем роде. Так как продукт индивидуально разрабатывается для тех или иных особых случаев. Как я уже раньше говорил, данный продукт может решить любые ваши проблемы с вашей кожей. Есть специальный уход, который позволяет быстро реабилактировать нашу кожу. Если она вдруг подверглась каким-то агрессивным воздействиям, Есть специальные средства, которые сохраняют красоту нашей улыбки. Безусловно, мы говорим о здоровье, о здоровье нашей зубной эмали. Да, об уходе за чувствительной и очень хрупкой кожей губ. И безусловно, Постольку, поскольку наше лицо это визитная карточка, как и для нас, для мужчин, ну и так, конечно, для женщин в первую очередь. Ведь здоровая и красивая кожа имеет особое значение. И уход за кожей необходимо практиковать в любом возрасте. Чем раньше мы начинаем ухаживать за кожей, тем дольше кожа будет сохранять те молодые параметры, которые мы так стремимся уже в более зрелом возрасте предотвращая или корректируя нежелательные дефекты, какие-то драматические изменения. Ежедневный уход должен быть такой же привычкой, такой же естественной процедурой, как уход за зубками, да, который мы совершаем ежедневно. И у нас есть возможность придать сияющий вид своей коже с помощью специальных средств. Из этого направления, ну и конечно же для всех, кто любит себя круглый год, ну или прибегает к каким-то каким либо специфическим коррекциям моделирования своего тела, пожалуйста, у нас есть линейка боди Уход за телом. Я вас с ним позже мы познакомимся. Ну и конечно же это в первую очередь полюбившееся трио, которое позволяет решать все любые специфические проблемы. В виде раздражения, снижения защитных качеств кожи, которые уже провоцируют уже воспалительные процессы, повреждает, повреждается кожа, становится слабо. И у нас есть великолепный спрей. А это спрей «Скорая помощь». Средство просто СОС. Потому что облегчение моментальное. Это как охладить кожу после загара. Великолепный продукт который можно наносить также на волосы, на кожу головы. Вы знаете, 12 активных экстратов трав, растворенный в 83% геле, чистейшем геле алоэ вера. Поддерживает водный баланс и возможность комплексного воздействия, когда все растения работают в унисон, восстанавливают Улучшает кровоток, устраняет отечность, извините, убирает дискомфортные ощущения для особой хрупко-нуждающей в помощи быстрой кожи. Можно наносить на кожу тела, кожу лица, даже можно на слизистые оболочки глазом и так далее. Великолепный продукт, рекомендую, потому что такой концентрации дистиллятор вытяжек из активных страв вы можем встретить только в, ком в этой комбинации. Имеет распылитель, можно, кстати, нанести на ватный диск, их положить в пакетик, чтобы он не испарялся, этот спрей, и охладить их в морозильной камере, так, недолго. И потом можно накладывать на те участки, на которых где есть отек и который нуждается в таком про, про, противоборственном только в действии. Рекомендую. Рекомендую спрей, отличный продукт. Увлажняющий гель, гель-концентрат. Ну для всех обладателей, в первую очередь, обезвоженной жирной кожи. Этот продукт может стать для вас основным средством. Как для мужчин и женщин. Наносите он может на любые участки лица и тела, интенсивно увлажняет и сразу поглощается вашей коже, дает великолепную свежесть. И особенно тенденции жирной кожи. У кого есть такая проблема. Констрат дает прям, прям эффект подтяжечки. Как будто, знаете, образование пленочки, поддерживающей вашу кожу в лифтинге. Хотите наносить его как ежедневную сыроводку перед вашим любым, крем, любым любимым кремом из других линеек? Пожалуйста, сочетайте. Вы можете его использовать также самостоятельно. Можно использовать на очень сухие участки. Скоро лето. После принятия солнечных ванн, где кожа раздражена, начинает шелушиться, сильно сухая. Вы видите, что кожа требует влаги, что она не так, такая стала упругая. Возьмите увлажняющий гель-концентрат, нанесите его ежедневно. Безусловно, нужно все-таки, если кожа действительно очень сухая, регулярно использовать этот продукт. Не только один раз, но хотя бы в течение месяца, пока кожа не насытится влагой не получит необходимую поддержку в виде такой энергетической скуски минералов, микроэлементов и витаминов. И вы увидите, насколько будет сияющий помолодевший ваш внешний вид. Очень приятный продукт. Рекомендую. Вот еще одно средство, которое, пожалуйста, пожалуй, является очень сильным защитным средством. Дело в том, что э, он обладает обволакивает нашу кожу, создавая такой эффект второй кожи, потому что аллантан, а потому что квалоном это компонент очень, очень похож на наш подкожный жир, и он, он же смягчает кожу и защищает. Прополис это природный антибиотик, происходит такое заживление. Если предыдущий продукт, который гель концентрат Естественно, увлажнял, увлажняет внутри, то крем с прополисом он защищает сверху. Кому не хватает на поверхности кожи эластичности и мягкости, может, так сказать, запечатать, помочь запечатать этот гель, чтобы кожа его сохраняла. И на поверхности еще придать коже прекрасный молодой вид, смягчающий. Она становится менее сухой, раздражительной. Причем наносить можно на любые сухие участки, как лица, так и тела. Если, конечно, они нуждаются в таком комплексном уходе, в любое время года особенно нужно ценить такое в холодное время года. И можно использовать также для массажа. Ну а теперь речь пойдет о расслабляющих расслабляющим термолосьоне, который способствует быстрому увеличению кровотока, при этом смягчает моментально вашу кожу, расслабляет натруженные мышцы. Массаж делает массажным термоласьоном, он начинает разогревать вашу кожу. Кожа становится не только как бы перерабатывает глубокие мышцы, мышцы каркаса, за счет термического действия. Температурное изменения и мышцы начинают ваши расслабляться после усталого трудового дня. Если вы будете просто наносить без массажа, он будет слегка так охлаживать. Охлаждать. Даже, знаете, анестезировать слегка. Унимать, снимать болевые ощущения. Если вам нужно разогреть, когда ноет какой-то сустав, уставшие мыши, когда, знаете, реагирует на погоду или после тяжелых физических нагрузок, занятия спортом. Благодаря уникальному составу этого термолосьона база это гель алоэ вера, а это 45% чистого геля. И к этому добавлены эфирные масла, которые оживляют кожу. Оливковая, кунжутная, жажаба, смягчают. Эквалип улучшает микроциркуляцию Способствует релаксу, то есть расслабляет все, что было натружено. Подойдет всем, рекомендую. Есть у нас продукт, который снимает воспалительный процесс. Особенно его действие распространяет на суставы. Это гель для тела с органической серой. Заодно и повышает эластичность вашей кожи. Снимает напряжение вокруг сустава. Если есть воспалительные процессы, облегчает состояние вокруг сустава и мышечного каркаса. При этом интенсивно увлажняет, потому что в основе 60% геля алоэ вера. Ну и конечно, в тандемном действии и растения вытяжек из листьев толокнянки и коры ивы. И интенсивно увлажняет и защищает калорийная кислота, смечения алантаина. Все это уникальная возможности использовать этот продукт в качестве такого лечебного. Этот продукт такой, такой, знаете, доктор для суставов. Плечевых, локтевых, голеностопных. Пожалуйста. Для всех, кому очень важно сохранить здоровье вашего опорно-двигательного аппарата. Следующий продукт, который позволяет Довольно быстро и естественно восстановить поврежденные участки кожи. Особенно хотелось бы отметить людей с очень чувствительной кожей, светло такого тона, с близкого, близко расположенными сосудами, у которых кожа реагирует на резкие перепады температур, на холод и так далее. И это возможность восстановить, уменьшить покраснение. Восстановить защищенную функцию вашей кожи. Устранить шелушение. Дело в том, что состав богатый интенсивного крема, он называется дерматезм. Хотя написано, он, для, он только для тела. Он подойдет для всего кожного покрытия. Можно также на лицо, можно на тело. А вот на оттенок, днем такой в этом креме такой знаете необычный розоватый не свет а оттенок он дает который есть у этого крема и он как раз обусловлен наличием в этом креме витамином группы b12 для тех кому важно отметить себе потому что иногда думаю что там какие-то там находятся красители это обусловлено натуральным продуктом без всяких искусственных красителей и именно B12 придает такой розоватый оттенок этому крему. Но при этом укрепляет, идет и кожного покрова, и способствует в свою очередь сохранению сосудов кожи. Рекомендую. Когда кожа нуждается после повреждения, после каких-то либо процедур, или просто шелушиться, или после агрессивного ухода, Пожалуйста, вы можете этим кремом восстановить свою кожу, причем использовать ее как обычный крем, дневной или ночной, или только дневной, для того, чтобы обеспечить такой комплексный уход за кожей своего лица, за очень крупкой, уязвимой кожей, которая нуждается в особом уходе. Ну и конечно же, пришло время поговорить о комплексном уходе за кожей, Иногда спрашивают, именно, именно, именно с чего начать знакомство с нашими продуктами из линейки ЛР. Попробуйте алоэ вера. Это дневной крем. Восхитительный, который является великолепной базой под макияж. Он интенсивно увлажняет вашу кожу, придавая ей эффект, знаете, такой разглаженной. Знаете, как воздушного шарика, как будто кто-то изнутри, конечно же, это масло, косточек, винограда. Витамином Е, который защищает от любых появлений неблагоприятных внешних факторов. Будь то городская среда, будь то на воздухе, даже на природе, все равно нас окружает ультрафиолет, а он повреждает нашу кожу. А мягкость и шелковист придает масло оливы. Великолепный продукт, который можно использовать комплексно вместе со следующим продуктом. Это ночным кремом. Ночной крем позволяет разогнать регенерацию кожи. Дать все, все вашей коже, все необходимое, чтобы она на утро просыпалась, отдохнувшись. сияющей, свежее оздоровление в течение всей ночи. Благодаря этому великолепному ночному продукту. И я бы хотел бы вам сказать, какие бы крема хорошие не были, они не учитывают особенность кожи вокруг глаз. И поэтому все проблемы, которые возникают именно в области век, а это три главных недоразумения, которые мы хот хотели бы минизировать, потому что они быстрее всего выдают ну, наш возраст. И это, конечно же, темные круги, мешки под глазами и морщинки. Все три проблемы благодаря Алаксиму, Вытяжки из плодов оливы, геля алоэ вера, пептиды, белки, специальные белки, которые помогают разглаживать морщинки внутри вот этот питательный крем для век, который разработан именно в этой линейке, и это трио дневной, ночной и питательный крем для век, будет вашим незаменимым помощником в сохранении вашей красоты и молодости. С какого возраста начинать применять крема алоэ вера? Ну, 18-20 уже можно начинать принимать алоэ вера, потому что активные ингредиенты, таких, как и мы могли бы простимулировать кожу молодую, здесь, конечно, нет. Напротив, возможность сохранить естественные процессы на том активном уровне, на котором они происходят, без всяких помощников. Это происходит благодаря алоэ-вера. Для всех, кто... Для тех, кто, кто летом хотел бы очень легкий продукт, который придавал бы свежесть вашей коже, который не оставлял бы жирных липких следов, возьмите на вооружение именно этот освежающий гель-крем. Потому что он подходит всем. Для всех, кто подбирает для себя гелевую текстуру. Его можно использовать для всей семьи готовясь или раз марте уехать в отпуск, и не хотите с собой брать огромное большое количество продуктов, возьмите один гель-крем. Начиная от подростков и заканчивая супругой, мужем, один флакончик для всей семьи будет идеально восстанавливать кожу после солнца. Комплексы защищать вашу кожу, при этом кожа не будет блестеть. И в жарко такой атмосфере и безусловно вам понравится ощущение, которое придают именно этот увлажняющий, увлажняющий освежающий гель-крем. То есть он для любого типа кожи. Но особенно подойдет, как я говорил уже, комбинированный, жирный. Летом можно, можно всем. Очень хорошо использовать после бритья. Гель так, также будет очень комфортно, ведь будет великолепно кожу смягчать. И вот мы обговорили с вами о средствах ухода. Но целесообразно бы сказать о том, что все средства для кожи наносятся на подготовленную кожу. А подготовленная кожа это чистая кожа, увлажненная, прототинизированная. И в этом случае начиная с вами ощущать очищающее молочко. Деликатное такое молочко. Можно такой пальчиками распределить, можно с помощью ватных дисков. Очень хорошо смечать и успокаивает, питает уже на этапе очищения. Сухую, чувствительную кожу. Максимально деликатный. И не забывайте о том, что несмотря на то, что он тщательно растворяет все возможные загрязнения, и при этом очень деликатно, все-таки требует дополнительное тонизирование кожи. Но это уже... А это уже следующий продукт. Тоник для лица с 50% содержанием геля алоэ вера. Великолепно поддержит уровень жидкости, влаги в нашей коже. Кожа разглажена, внутренно упругая. А экстракт шиповника ощущающем средстве и в тонике дает коже дополнительный комфорт. Кожу оживляет великолепно. Рекомендуется этот продукт для любого типа кожи. Можете использовать их в зависимости от возраста. Не в зависимости от возраста. Любой возраст можно использовать. Как я уже говорил, никак, нет, не, даже не, не содержит. Данные, вообще наши продукты не содержат спирта. И данный тоник тоже, он не содержит спирта. Наш тоник не, спирт не содержит. Если вдруг дороги вам нужно тщательно, при этом бережно очистить вашу кожу, лица и шейки, и шеи, даже в области декорте, у нас есть специальные очищающие салфетки. Их можно использовать даже для снятия макияжа вокруг глаз. Только не водостойки, конечно же. Эти салфетки готовы для применения. Уже, они уже пропитаны таким Лосьона, который содержит из 30% содержания алоэ вера, шиповника, миндального масла, который смягчает. Можно использовать ежедневно. Не, не имеет возрастных ограничений для любого типа кожи. Даже деткам подойдет, даже грудным, чтобы не пользоваться спиртовыми э, салфетками, а подойдут вот такие вот для ощущения свежести и чистоты, бархатности кожи. Совсем не жирная структура салфеток, легкая такая формула. Лосьон, который, они пропитаны, не содержит спирта. Если, вы, если вдруг вы хотите заботу для своей кожи, пожалуйста, вы можете заменить, если нет средств под рукой на данный момент, не хотите с собой в дорогу брать э, большое ср, э, количество средств по уходовой, возьмите освежающие салфетки, подойдет для всех членов семьи. Ну и, и конечно же, конечно, любой тип кожи нуждается в глубоком очищении. У нас для вас есть великолепные средства в виде бьюти-гаджета Сайгард. Но для, для тех, кто только знакомится, хотел бы именно косметические средства для глубокого очищения. Я бы хотел бы вас познакомить со свежающим скрабом для лица. В зависимости от типа кожи. Если кожа сухая или жирная, можно использовать 1 или 3 раза в неделю. Если сухая, можно 1 раз в неделю. Если чувствительная, тоже можно использовать 1 раз в неделю. Комбинированно жирно от 2 до 3 раз в неделю. Единственное, что если кожа воспалена или раздраженная, все-таки не рекомендуется массировать. Использовать этот крем, потому что гранулки такие, которые содержат этот крем, гранулы бамбука, которые содержат внутри этого скраба, они обеспечивают такое шлифование кожи, то есть такой пилинг механический, который будет просто раздражать чувствительную кожу и будет вам не очень комфортно. Но так или иначе помассировать участки зоны лба этим скрабом можно. А затем просто смыть теплой водичкой. Можно использовать и подросткам. Особенно склонны к высыпанию. Чтобы не было там таких черных, черных пятчек Комедонов. Миллионов. Чтобы поры дышали, открывались. Великолепно изнутри. Можно даже с утра использовать этот скраб. Для всех, кто любит чистоту своей кожи. До скрипа. Пожалуйста, мужчинам и женщинам пожалуйста под глазами этот продукт не наносите ну и конечно же наш великолепная экспресс масочка до лица с эффектом такой с эффектом золушки потому что всего три минутки и ваша кожа получает максимально увлажняющее, быстрое восстановление такую знаете вспышку красоты для всех у кого на данный день богат событиями. Нужно хорошо выглядеть, свежим. Можно провести такой прямой ритуал, такой, такой красивой кожи. Реабилитация за 3 минуты. Используя скраб, смыть его, протонизировать кожу, потом нанести экспресс-маску. А остатки просто убрать ватным диском или салфеточкой. Великолепный продукт, который делает поры чистыми. Более сужным рельеф становится красивый. Кожа имеет подтянутый красивый вид. Отметьте, что после маски, когда вы будете наносить, например, тональную средство или пудру, а ваш тип кожи склонный к выделению излишнего подкожного жира, у вас макияж не будет мигрировать по лицу. Возьмите себе такую палочку, выручалочку себе на вооружение. Используйте маску можно до трех раз в неделю. Если есть в этом, конечно, необходимость. Если есть в этом необходимость, прямо можно, конечно, и через день. Будет интенсивно увлажнять и ухаживать за вашей кожей. Можно использовать и вечером. Или использовать этот продукт просто, как ночной крем. Ну и, конечно же, для всех, кто хочет быть красивым круглый год, для тех, кто любит себя круглый год, у нас есть великолепный, Мягкий крем-уход, который может, такой крем-суфле, который может использовать как для лица, так и для тела. Как для шеи и в области декольте, особенно и сухие участки, это локтей, колени, потому что этот продукт моментально успокаивает за счет экстрата магнолии. Вместе с алой увлажняет и охлаждает кожу. Масло ши и жажабы окутывают, обволакивают кожу, создавая такой эффект, такой бархатный, защищенный, еле ощутимой пленочкой, которая обеспечивает надежную защиту от потери влаги изнутри. Поэтому потому 24 часа и утром, и вечером, для всех, кто занимается спортом, кто хочет восстановить свою кожу после солнечных лучей, рекомендуем именно этот мягкий крем-уход, великолепный аромат, Отличная суфлейная структура этого продукта подарит действительно вам мягкость вашей коже, и кожа вам будет благодарна. А если стоит вопрос, скорее побольше наполнить влагой с менее выраженным смягчающим питательным эффектом, можно дать предпочтение увлажняющему лосьону. Или, например, на летний период времени рассмотреть увлажняющий лосьон для тела. А на холодный период времени использовать можно софт крем, этот мягкий крем. Предыдущий, который мы с вами чуть раньше говорили, уже рассмотрели. У вас есть два варианта. И выбор только за вами. Кто хочет более мягкую текстуру, кому важно быстро одеться после спортзала, бассейна и так далее. Но при этом кожа требует после принятия души и комфорта требуют питания, пожалуйста, можно использовать эти продукты. В летний период рекомендуют всем, потому что кожа нуждается во влаге, защите от ее потери. Пора уже, а уже скоро лето, теплая погода, пора уже готовиться к пляжному сезону. И данное средство Контурный гель для тела, который позволит вам бреснуть все свои красе. Подтянутым красивым животом, животиком. Подтянуть и сделать более четкие свои контуры своего тела. Уменьшить объем подкожно-жировой клетчатки. Укрепить и подтянуть свою кожу. Вот этот продукт, шепинг Бодигель, Гель, который за счет зеленого чая обеспечивает подтяжечку и защиту. Специально запатентованная комплексная натуральная диета. Натуральный жиросжигатель. Это кофеин, который расщепляет кожный жир. Имбирь выводит лишнюю жидкость. Если она застаивается в этих зонах, и эффект апельсиновой корочки будет минизировать, потому что... Кожа подтянется, и объем на, на накопленных жировых клеток будет уменьшаться, их будет меньше и меньше. Откройте действительно для себя этот шикарнейший продукт. Также у нас есть моделирующий, корректирующий крем для тела. Он позволяет наносить на проблемные зоны не только зоны бедер, ягодиц и живота но ну и на колени в том числе будет такой эффект подтяжки и благодаря этому продукт будет подтягиваться те зоны которые подтверждены проявлению слюлита. сокращаться будут такие отложения подкожного жировые жира и улучшаться ваше кровообращение в этой зоне. Если клеткам будут приходить все необходимые элементы, а здесь еще, 30 процентов чистейшего геля алоэ вера он будет давать энергию вашим клеткам клетки будут вырабатывать коллаген эластин и кожа будет более подтянутая более упругой более молодой ну и конечно же уделяем особое внимание особым участкам это кожа ступней которая более грубая Появляются трещины, грибки всевозможные. И вот этот продукт восстанавливает сухую, грубую, поврежденную кожу. Способствует ее смягчению ваших стоп. И при этом обеспечить еще и антибертиальным эффектом. То есть это профилактика и тех проблем грибковых, которые возникают. Например, у тех, кому приходится ходить круглый год, закрытой в обуви. По дресс-коду положено. Если кто-то хочет, чтобы кожа стоп выглядела ухоженной и красивой, этот продукт идеально подойдет для использования. После педикюра, для поддержания кожи, потому что она быстро сохнет. Сразу, когда снимает верхний слой вовремя педикюра, пожалуйста, будет защищать за счет того, что содержит масло жажоба. Алтаин. Они в свою очередь обволакивают, их смягчают. Ну и конечно же без внимания не остались наша кожа рук. И у нас с вами есть два варианта ухода. У нас есть в арсенале смягчающий крем для рук, для очень сухой кожи. И есть питательный, для кого нужно вернуть молодость своей кожи, красивый вид поддерживать баланс, защищать кожу. Если вам приходится контактировать часто с водой, с агрессивными моющими средствами, там порошками, гелями и так далее, это средство для ежедневного ухода, чтобы ваши ручки были всегда гладкими, молодыми и красивыми. Не забывайте о том, что гель алоэ вера обладает слегка осветляющими действиями. Если есть какие-то несовершенства в вашей коже рук, они будут менее заметны с уходом именно этих двух продуктов. Первый это питательный крем для рук. Второй продукт это смягчающий крем для рук, который увлажняет кожу, моментально успокаивает за счет экстрата календулы. Если есть какие-то повреждения, он способствует быстрому их заживлению кожи рук. Очень приятная мягкая формула, приятный аромат и никаких липких следов. Эти крема просто не останавливают. Они быстро впитываются в кожу. Ну и конечно важно не только ухаживать после мытья, важно еще чем мы моем свою кожу рук, ведь она очень уязвима. Она постоянно открыта, постоянно контактирует с различными материалами, бумагой, ткани, с моющим средством и так далее. И это агрессивно моющая среда. Этот продукт, эти, эти продукты из, из нефтепереработки, они обезжируют нашу кожу, наша кожа стоит более сухой, трескается, лопается, и она начинает быстрее стареть. Сухая кожа всегда стареет, стареет намного быстрее. Отдайте предпочтение мягкому крему мыла для рук. А это 38% чистого, чистого геля алоэ вера, который входит в состав этого мыла. И при этом действительно крем, моющий крем, при этом очень удобная упаковка с дозатором. Подойдет для всей вашей семьи для любого возраста, без ограничения, который будет стоять на защите и служить верой и правой для ваших рук. И руки вам ваши будут благодарны. Для тех, для того, чтобы всегда чувствовать себя ухоженным и приятным, если вам нужно вернуть ощущение свежести и чистоты в течение дня, роликовый дезодорант с тратом хлопка, который и после бритья, после эпиляции, смягчает очень чувствительную хрупкую кожу подмышленных впадин. Великолепный свежий аромат. Подходит для всех, для всей семьи. Он просто озоновый, акватический. Никакого раздражения, без мокрых разводов на одежде. Абсолютно мягкий продукт для всей семьи. Для всех, кто нуждается в контроле за потовыделением. А если, как я уже вначале говорил, вы рассматриваете минимальное количество продуктов, отправляясь на курорт, на отдых, или в командировку, и, или для всей семьи, когда один продукт позволяет использовать как для волос, так и для тела, как гель для тела работы, как и шампунь, чтобы работал, вы можете отдать предпочтение именно вот этому продукту, который вы видите сейчас. Он быстро ощущает вашу кожу для всех, кто занимается спортом. Это очень важно. Он не сушит, просто он не сушит вашу кожу. Большинство гелев для душа после мытья, вроде ты помылся, но ты ощущаешь, что кожа сухая. Подходит, Также он подходит для частого мытья используйте как обычный продукт. И при этом, если у вас короткая стрижка, как у мужчин, так и у женщин, делает волосы великолепными, шелковистыми. Просто, если волосы ниже плеч, рекомендуется все-таки более избирательный подход, подход к выбору продукту. То есть отдельно гель для душа, именно для тела. А шампунь нужен, если у вас друг... А волосы ниже плеч уже специализированы. Шампунь для уже за уходами за вашими волосами. Потому что волосы длиннее 15-20 см становятся более, более сухими. Поскольку уже подкожный жир и способен смазать или защитить от пагубного воздействия окружающей среды. Освежающий гель для душа. Вот как раз для всех, кому нужна исключительно легкий, приятный питатель и питательный гель с уходовыми качествами. Для всех, кто хотел бы сохранить действительно кожу молодой и красивой. И при этом этот гель не несет функции пиринга, Но только непривычная с ним с граноми. А биопиринга, Потому что экстракт киви защищает своих кислот, растворяет все мертвые ваши клеточки. Пока вы спениваете гель на своем теле. И кожа становится более свежей, более разглаженной, более мягкой и ухоженной. И при этом 35% геля это исти интенсивное увлажнение. Уже заметив в процессе очищения кожи. Я уже обращал ваше внимание на то, что именно эта линия позволяет Найти продукт для любого возраста, для, как для мужчин, так для женщин, так для деток. Конечно, есть еще солнечная линия сейчас, под которой мы будем с вами говорить в следующем блоке, и уже от тех продуктов, которые решают какие-либо специфические проблемы, такого или иного типа. Или позволяют защищать кожу, восстановить кожу, Защитить, восстановить кожу. Или восстановить или защитить волосы. Ну, друзья, поставьте в циферки. Давайте циферку 10 в чат. Как меня вообще слышно? Как вам нравится. Если не нравится, пишите в чат. Сейчас, сейчас чат открою. Ага, спасибо. Отлично. Вижу и слышно. И нравится. Отлично. Отлично. Ну что, пойдем дальше. Отлично. Ну и конечно, такими первыми продуктами, это шампунь увлажняющий, с кондиционирующим эффектом. Который за счет экстрата бамбука позволяет восстановить вот эту поверхность волоса вашего, когда волос перестает блестеть. Дело в том, что а, чешуйки, которые покрыты наши волосы, они способны отражать свет, только когда они приглажены. Но уже часто происходит повреждение этого поверхностного слоя. В процессе частого расчесывания и влажных, влажными волосами, волос, когда трем, трем полотенца по симметрии волос. И именно этот шампунь позволит вам сохранить молодость и красоту ваших волос. Ведь здоровые волосы всегда в моде. Можно использовать и деткам с пяти 7 летнего возраста. Возьмите на вооружение спрей для волос. Можете использовать этот кондиционер и для деток. У кого-то пушок волосы. У кого вьющие волосы, они, а от природы сухие они, и при этом вы можете кондиционером носить как на сухие, так и на мокрые волосы в течение дня. Если вы на отдыхе находитесь, его нужно не нужно смывать. Перед феном, перед Утяжками, которыми вы выправляете свои волосы. Он будет вас защищать. И в городских условиях также. И на отдыхе. И в течение вашей жизни, если она запрожена ежедневным мытья волос. Или укладкой. То есть, этот кондиционер без смывания для всех подойдет. И пришло время поговорить о том, чтобы сохранить красоту зубной эмали. который позволит нам улыбаться во все наши 32 зуба. И у нас есть два продукта. Продукт, который вы видите сейчас, это зубная паста гель. Способствует укреплению зубной эмали, которая не содержит фтора, нету, не содержит фтора. Это экстракт эхеноцией, восстанавливает десна, которые склонны к воспалительному процессу. Утром и вечером этот гель Пасту можно использовать. Можно использовать по мере необходимости, если в таком, таком нуждаетесь. Можно использовать в поддержании чистоты и плантантов. Продукт великолепно удаляет зубной налет, не позволяет развиваться каким-либо бактериям, бактерия, инфекция во ртовой полости, и действительно является залогом здоровья, потому что. От того, как чувствует наша ротовая полость, в каком состоянии наши зубы, наши десна, зависит напрямую это желудочно-кишечный тракт. А от него, в свою очередь, зависит красота кожи. Потому сбрасывается со счету такой профилактической возможности поддержания здоровья зубов, в свою очередь поддержания здоровья и красоты кожи. Если очень чувствительные десна, которые кровоточат, если очень чувствительный эмаль реагирует на холодное или горячее, которую нужно укреплять, у нас есть специальная зубная паста для чувствительных зубов. Она реминизирует эмаль. И при этом еще алоэ вера добавляет микроэлементы. И конечно же это укрепление и профилактика кариеса, пародонтоза. Пожалуйста, можете для всех своих близких, для себя рассматривать для ежедневного ухода. Ну и, конечно, для всей семьи, для всех, кто ухаживает за кожей своих губ. Кто не любит там использовать такие специальные средства в виде губных помад и так далее. Но этот бальзам вы не будете чувствовать на губах. И в то же время губы будут ваши защищены. Можно для всей семьи. От деток до мамочек и так далее. Всем, кто нуждается в защите, потому что масло жжоба, бабасу касторовое масло великолепно смягчает. Также вы можете рассматривать увлажняющий бальзам для губ, для стойкой помады, как базу, для того, чтобы стойкие помады не сушили ваши губы. Следующий продукт в линейке Алоавир, вер это уже для нас, для мужчин. Мы тоже, тоже хотим выглядеть на все 100. И это 4 продукта. Два из них это средства для бритья, успокаивающий гель для бритья. Подходит великолепно как для чувствительной кожи, для всех чувствительной. Но особенно рекомендую это чувствительной кожи и очень хрупкой, которая быстро краснеет или воспаляется после бритья раздражается, щиплет, покалывает. Очень экономичный продукт. Нужно совсем-совсем немного, для того, чтобы спенить. Небольшое количество нанести на влажную кожу. Даже во время бритья алоэ оказывает оздоровительные действия. А здесь 30% чистого геля алоэ вера. Ну и алантаин, который смягчает кожу после бритья. Для всех, кто любит именно пенные, мягкая пена для ухода, то есть по большему счету, если есть желание, ей даже можно просто умываться, как пенка для мытья. Просто умыться и снять с лица загрязнения. При этом она великолепно успокаивает, великолепно смягчает нашу кожу, Размещает щетину и бортие становится более комфортным и деликатным. Ну и для того, чтобы успокоить сухую кожу или поврежденную кожу, мы, мо мы можем использовать бальзам. Для всех, кто не любит кремовые бальзамы и текстуры. Вспомните, в самом начале нашей встречи я делал акцент на, на продуктах специального ухода. Где э, предлагалось гель-концентрат. Такой чистый гель для всех, кто любит гелевые автош автошейфы. Пожалуйста, можете примите его. Если вам все-таки требуется более смягчающие действия на поверхности вашей кожи, экстракт белого чая, камели чайной, будет смягчать раздражение после бритья. А есть продукт, на который уже стали засматриваться и женщины в том числе. И привлек он их тем, что это средство придут эффект трехдневного загара. Такой отдохнувшись видом. Этот крем мгновенно успокаивает нашу кожу, снимает раздражение, никакой липкости не дает. А здесь именно 50% гелевой текстуры алоэ вера. Здесь опять тот же есть камеля чайная, дополнительно два витамина. Пожалуйста, используйте крем антистресс для лица. И следующие продукты в нашей с вами встрече будут как-никак актуальны. Как никогда. Так как впереди нас ждут пляжный сезон. И это солнечное защитное средство. У нас есть два варианта защитные от ультрафиолета для всей семьи. Начиная от деток до бабушек и дедушек. И в первую очередь это солнцезащитный лосьон СФ-30. Это Тогда, когда кожа, в принципе, хорошо реагирует на ультрафиолет вашим, но она не очень светлая и не очень белая, можно для всей семьи его использовать. Это водостойкая формула. Вы можете обновлять ее после купания, но так, так или иначе этот продукт великолепно будет защищать. В течение полтора часа без обновления можно спокойно принимать солнечные ванны, но только не забывайте, что средства защиты от ультрафиолета фиолета нужно наносить заведомо, заранее, до того, как вы вышли на солнце, а не, а не на самом солнце, перед выходом, чтобы фильтры успели поработать. Итак, у нас есть солнцезащитный лосьон с великолепным солнцезащитным кремом. С очень приятной легкой текстурой геля, Зак... заключенного в креме. Это полный экран для той кожи, которой нельзя загорать. У... У кого есть аллергическая реакция на ультрафиолет? ну Для деток в первую очередь особенно уязвимые участки. Это плечи, когда обгорает, на носик, на лицо, пожалуйста. Сначала можете использовать солнцезащитный крем SFN 50, защита Кремль 50. Немного приучить Солнце, а затем уже использовать уже более низким фактором защиты СФ 30. Для всех, кому необходимо восстановиться после солнечных ван, рекомендую использовать крем-гель после загара. Великолепный. У него, не, у него эффект воздействия. Как будто э, эта водяная лилия вас окутала вашу кожу, а это 70% процентов геля алоэ вера, освежает, улучшает обмен. Эстрад апунцы это такой такой кактус, он обладает восстанавливающим действием когда кожа теряет свою энергетику, потому что есть Столько сил пришлось потратить на защиту и поглощение ультрафиолета. Экстрат опунции восстанавливает, знаете, такой, как дополнительно аккумулятор батарея, позволил работать механизму исправно. Ну и, конечно, масло, корритес, мячает, витамин Е, который помогает коже восстановить силы после ультрафиолетового воздействия. Для всей семьи охлаждающий крем-гель после загара может наносить так часто, как необходимо. И вот. Вам альтернативны вашей сметанке. Не забывайте в том, что компания, чтобы удобно было знакомиться с нашими продуктами, знакомиться с самим и знакомить вас с другим, у нас есть великолепные каталоги, справочники, поболее подробно о продукции. Каталоги, которые разработаны для отдельных линий. Каталоги, которые разработаны специально на определенный период пока идет специальное предложение, EV-акции, ну и, конечно, каталоги по Алоэ, -ве, алоэ Вера, которые позволяют окунуться поглубже возможности каждого продукта. Это возможности поддержки, качественного воздействия друг с другом, благодаря не только средствам для тестирования, но и такие как бренд который позволяет действительно Воспринимать компанию LR как компанию достойную, стремительно развивающую компанию лидера. Ну и так, я хотел бы вас познакомить с новинками компании LR, которые вышли в этом году, в 2019 Конечно, новинок вышло много, но особенно я бы хотел бы вас познакомить. Это этот продукт, который мы сейчас с вами рассмотрим, это просто продукт создает эффект такой, знаете, вау. Сначала этот продукт взорвал, перевернул косметический весь, весь косметический рынок Европы, и теперь он и добрался до нас. И он есть у нас уже в продаже. Итак, красота и здоровье в одном продукте. Почему? Потому что это, это не просто эффективно, а еще максимально полезно. Это просто волшебство. Есть эликсир, который, знаете, изнутри которого сосредоточен мощный энергетический посыл для каждой клеточки, для вашего тела, вашей кожи, ваших волос. В чем уникальность этого эликсира? А в том, что этот продукт работает не только на внешнюю красоту, этот продукт работает еще, во-первых, на вашу активность, этот продукт работает на суставы, на возможность иметь упругое и красивое тело. Этот продукт работает не в зависимости от возраста. Возрастные ограничения просто не имеет. Он подойдет для всех возрастов. Безусловно, в зависимости от того, какие возрастные повреждения уже произошли. Быть может, результаты могут быть, конечно, у всех разные. Но однозначно, они будут у всех. Один прием одной такой баночки, и будет для этого достаточно, для того, чтобы в течение дня оказать полноценное воздействие на ваш весь организм, изнутри в целом. Почему я указываю, что организм в целом? В первую очередь потому, что наша кожа это тоже такой же орган, как и все остальное. Многие не рассматривают состояние кожи в разрезе всего организма. А я бы хотел бы вам напомнить, мои дорогие что человеческий организм – это одно большое такое государство, где все подчиняются своим определенным законам. И кожа – это как платье или костюм, как вы хотите рассматривать для себя. Как мы бережно к нему относимся с самого раннего возраста, то и выглядеть уже в зрелом возрасте мы будем, ну, как говорится, как заслужили, и необходимость этого ухода за собой. Поддержки нашего организма. Который нужно уже начинать с 20-летнего возраста. И это уже просто прописные истины. Почему именно с 20-летнего? Потому что с этого возраста начинается, начинается стареть именно кожа. Теряет каждый год по 1% коллагена изнутри. Но... Хочу сконцентрировать ваше внимание на том, что данное средство, имея определенный состав, имеет и противопоказания, конечно. Я уже не говорю о непереносимости на какие-то растительные компоненты. В первую очередь, нежелательно использовать в период беременности или кормящей. В данном продукте мы имеем два основных комплекса. Почему два основных? Потому, потому почему Нельзя было создать одну формулу. Я уже говорил, что есть комплекс профилактический Для тех, кто понимает, принимает меры для того, чтобы предупредить старение своего организма и кожу в том числе. И привитивный комплекс. И есть комплекс активный, который поддержит изнутри каждую нашу клеточку нашего организма. И в первую очередь это сырвотка эликсир для приема во внутрь, который содержит максимально концентрированную пептидов коллагена. Коллаген позволяет нам поддерживать суставную жидкость, связочный аппарат наш, является строительным таким элементом для повышения силы и упругости волос. И, конечно же, укрепление ногтей. Алуниновая кислота, которая входит в состав данного эликсира, в суточной дозе 2,5 грамма пептидов коллагена 50 миллиграмм находится в глиновой кислоте. Но я уже не буду говорить о ее, что ее называют такой королевой увлажнения. Также здесь нашему организму помогают микроэлементы, которые не вырабатываются нашим организмом не синтезируются нашим организмом, и мы имеем возможность поддерживать еще и внешнюю красоту нашей кожи. И в первую очередь это благодаря меди, так как она участвует в выработке пилиментов. 9 витаминов, которые находятся в максимальной концентрации в этом революционном эликсире, позволяют нам поддерживать обменные процессы. При этом превентивный комплекс. Вот посмотрите еще раз на состав. Активный комплекс это заряд, пептиды коллагена, кислота, мед, цинк, витамин А, это витамин молодости, или как его еще называют, ретинол, который позволяет обновлять наш организм. Витамины Е, которые называют витамином красоты. Он борется со старением, преждевременного старения нашей кожи. Витамины группы Б они поддерживают сосудистую активность. Они поддерживают взаимодействие между клетками. И в с этим, это всегда женщина хочет выглядеть красиво. Везде, а не фрагментами. Пять желаний. Упругое тело, красивая здоровая кожа лица, здоровые волосы яркие и блестящие, потому что какие бы тенденции в моде причесок не существовало, здоровые волосы всегда будут в моде, здоровые крепкие ногти. Ну и конечно же это сила изнутри, это психологический комфорт из-за хорошего самочувствия. И когда вы хорошо себя чувствуете, когда внутри нет стресса и кожа не испытывает стресс, она начинает лучше поглощать все активные вещества. А в состоянии стресса она этого просто сделать не может. Мы ее можем стимулировать сколько угодно, но отвечать она вам просто не будет. Так как вы этого хотели. Вот такое, чтобы обеспечить себя совершенство изнутри, снаружи, используется эликсир красоты 5 в одном. Пожалуйста, приобретайте. Это просто революционный продукт. Я уже не раз в начале нашей с вами встречи говорил и в завершение добавлю о том, что эта линейка, которая действительно сочетает в себе идеальную цену и качество, европейского качества, высочайшего качества, проверена на эффективности для всей семьи. И это действительно качественный новый образ жизни. Другое самочувствие и ощущение себя и заодно с природой. Как ни один другой продукт Алоэ Вера выражает это единое благодаря именно этому уникальному источнику, источнику энергии и витаминов, который так и хочется попробовать. И у нас есть возможность у вас есть попробовать не только косметические средства, но и средства, которые изнутри делают наш организм здоровее, сильнее, нашу кожу красивой, здоровой и дает нам возможность добиваться новых высот. Для тех, кто заинтересовался универсальным средством, средством для всей, на все случаи жизни, для всей семьи, об этом продукте мы уже много говорили в начале нашей встречи. Еще раз скажу о том, что всегда выгодное предложение – это наборы. Если вы возьмете в порознь эти продукты, соответственно, цена будет намного выше. А выгоднее, выгодное всегда предложение, это специальные разработанные такие наборы из трех продуктов. И такими наборами является набор в первую очередь, это первая помощь, в которую уходит спрей «Скорая помощь», увлажняющий гель-концентрат и защищающий крем, прополиса можно для знакомства сразу использовать именно этот РИО, который будет вам всегда универсальным помощником в любом месте, в любое время, на все случаи вашей жизни. Ну и на завершение, как в начале встречи, я обещал. Думаю, что вам наша встреча понравилась. Я старался. Как и обещал, и вам захотелось. Если вам вдруг вам захотелось попробовать наши прекрасные продукты, вы можете познакомиться благодаря такой волшебной сумочке, где есть все самое необходимое. А это 9 продуктов. Здесь и крем-мыло для рук, который дает и увлажняет и питает. Здесь и глубокое ощущение благодаря скрабу для лица. Уже говорили об этом. Что это здоровая, чистая дышащая кожа. У нас есть великолепный спрей скорая помощь, это спрей СОС, который позволяет для всей семьи, имеет помощник, который снимает раздражение, покраснение, восстанавливает кожу. Интенсивно увлажняющий крем Гель Концентрат, где 90% именно геля Алоэ Вера. Крем с прополиса для рук, для лица. Для очень тонкой шейки. Дневной крем, освежающий крем-гель, расслабляющий термолосьон, создает приятный такой согревающий эффект. Ну и конечно, это бережный уход за десами и эмали зубов. Это зубной, зубная гель-паста. Вот такой набор для домашнего тестирования. Для знакомства с нашими средствами вы можете абсолютно бесплатно попробовать у себя их дома, в домашних в своей своей домашней обстановке если вас заинтересовало такое интересное такое предложение вы можете на нажать вот на на данном на данную кнопку хочу попробовать и вот еще ссылочку в чат брошу отлично запомните небольшую там анкетку и с вами свяжется наш менеджер я обговорит с вами все детали. И на конце, при конце нашей встречи из любой пирсинговый продукт в нашей встрече украсит вашу ванную комнату. И ваше тело, и руки, и волосы, и так далее. И они ответят вам за вашу заботу и красоту. И спасибо вам, что вы были сегодня здесь со мной. Я благодарен вам. Желаю вам всем радостного знакомства с нашими продуктами Алоэ Вера. Оставляйте заявочку. Мы с вами свяжемся. Так что спасибо вам еще раз. А для тех, кто... Хочет еще больше узнать о наших продуктах. Жду вас на следующей встрече, где мы с вами уже поговорим о продуктах для здоровья. Как быть здоровыми, Салоя Вера. Так что спасибо всем, всего доброго вам и будьте здоровы, здоровы всегда.